16 апреля в теплице Вот время Вот температура Плюс 30, если кто не увидел Утром было плюс 6 И тут главное Главное весной Если ты хочешь обогнать всех Хотя бы на один день раньше посадить Вот ты на один день раньше и выйдешь Никого нету на, на рынке А ты первый с огурцами Вот смотрите у меня какой редис Температура почвы тоже была Плюс 5 не заносил вот я обычно заношу все в тепло потому что было и ноль ну как ноль все же погибнет вот ну, вот это заносил потому что тут меня на проращивание и тут на проращивание пропустил я вот огурцы свои они бесплатные можно просто выкинуть и убытков не понесешь ну вот я 11 апреля их вот так вот в салфеточки положил В целлофан сегодня 16 то есть 5 дней там ростки, вот чтобы показать, вот, тут я не знаю, раз, два, три, четыре, ну минимум пять сантиметров росток. Э -э, поэтому я считаю, что вот так вот проращивать совершенно не нужно. Что я делаю сейчас? Ну помогаю, вот эти э -э, шкарлупки убираю и э -э, сюда, потом буду садить. Вот я думаю, вот это зря я делал, потому что если посадить в землю их, она бы уже корень пустила такой же и листочек уже бы вылез а сейчас ей придется садить землю ну это трата времени все перебирать так бы берешь семечки чик чик-чик разложил и все землей накрыл и все через два дня она бы вылезло просто оно же полить и вот такой целлофан точно так же было такая же температура плюс 30 тут и они бы также вылезли только из земли уже они а из салфетки вот сейчас Салфетку приходишь отдирать, она туда вот э, крышок пустила. Бывает обрывается. Ну, что, выкидываю. Нет, сколько. Вот такие дела на сегодня. Значит, температура земли плюс 5. Редис отлично себя чувствует. Отлично. Там вот у меня салат посажен. Ну, салатик вообще никакой. Там миллиметра два. Ну, тоже поднимается. Но он намного отстает в разы от редиса. А редис уже вот набирает силу. Вот могу показать. Все хорошо. Стартанул. Сейчас, значит, я думаю, что у нас в поселке я буду первым по редису. Если что, теплица маленькая, что с ней. Вот когда была нулевая температура, там минус 5 было, он вообще никакой был и не рос. А сейчас вот все хорошо. Плюс 5. Плюс 5, я заметил, он растет. Вот. Кстати, лотосы хорошие. Я хочу вот этот редис убрать к чертовой матери и посадить, если лотосы, если они, ой, блин, лотосы какие, лилии. Лилии посадить вот так вот, где-то сантиметров, даже пусть, через 10, я не знаю, через 20. Вот, потом они уйдут на срезку, вот это все останется, э, лилия, и на следующий год не нужно будет садить, они опять же взойдут. Вот смотрите, вот э, в другом месте... Была просто луковица, ну типа чеснока, я от э, эти чешуйки разделил и посадил, вот и забыл, а потом земля нужна была, землю беру, смотрю, а там э, э, из этих чешуек что-то и росточки дают. и вот я вот эту э, поместил э, баночку, да, вот она уже вылезла, а этого не было, Оно вылезло. единственное, что нужно записывать, все. Вот даже сейчас взять рулетку и померить, какая высота. И засечь, за сколько он вырастет. Ну, хотя бы за неделю. Главная мысль, которую я хотел сказать, это то, что опередить других. Вот. Ну, а как тут опередишь? Я массу времени трачу, чтобы разлепить их. Это огурцы. Потом, естественно, буду не в землю же садить. Я э -э -э, думаю, что вдруг он не примется. В землю еще рано садить, потому что Утром сколько там было? Плюс 5 на улице. А сюда садить куда? Это меня под цветы. Я буду между редисом садить. А дальше меня вот ждет. Арбузы, дыни, помидоры, перец, сладкий, перец, горький, еще что-то там. И вон, цветы там, и вон у меня там тоже. И, и вот это все. И все тут нужно пересмотреть. Когда? Уже сейчас времени. Так что.. Пока-пока. Пойду работать. Вот еще добавочка. Вы видите, как вот на ютубе цветочники вкалывают. Они же тысячами продают. Я не знаю, сколько посадил. На тысячу хоть посадил за день. Я не знаю. А добавочка какая? М -м -м -м -м. Вот я сейчас чешуйки снимаю руками. Если она не снимается, в крайнем случае, если надо снять, просто вот такую тарелку и на ночь их замочить. И все, оно потом утром встанете, она спокойно снимется, эти чешуйки. Набитаются водой, еще больше раскроются и все снимется. <связь> Я не знаю, надо, не надо. Так вот, по цветам. Я знаю одного цветочника, который садил, ну, не семена, потому что семена можно рассыпать. А он садил луковицы лилий. Представляете? Это значит каждую луковку. Нужно обчистить Осмотреть не гнилая Это самое Посадить и ровно через расстояние Он садил 80 тысяч Представляете Зачем ему там Не знаю, но посчитайте сами 80 тысяч Он говорит Вы представляете, если даже вот Можно было дешевле продавать Но если даже луковицы буду продавать на 2 рубля Дешевле, то это буду Потеряю 160 тысяч Нормальный ход. Нормально. 80 тысяч. Зачем ему такое не надо? Надо, не надо, не знаю. Короче. Ну, такой расклад. Это какой труд? Что-то он никого не показывал, кроме себя и жены, и все. Работников у него нет, я считаю. Сам вкалывает. Это ж какой труд? Как он успевает, непонятно. Вот я весь день провозился он 7 часов. Ну и что? Ну, успею вот это разложить и ночь настанет. Хе -хе. Ну пойду еще за дровами. Напиленное нужно принести. Когда светло, тоже может сходить, но некогда. Потому что раскладываю. Сейчас вот, пока светло доложу уже, вот это же надо разложить, засыпать как-то пленочкой накрыть и в тепло унести потому что температура будет плюс 5 ну это это ерунда плюс 5 нужно хотя бы не меньше плюс 20 там меня печка топится унесу отсюда из теплицы моей такая теплица а это уже не уношу просто пленкой накрываю ничего переночевали сегодня Он какие прекрасные еще раз покажу мои но эти уже взрослые уже он, там цветы бутоны Будто вот, вот мой ранункули, с которым меня никогда не получался, все время загнивал. Это просто меньше воды дал и ничего. А вот с Примова волой. со мной не дружит вообще. Это считать скоро год ей будет. Вот, год. <с> разы можно так. Уже можно было сто раз поделить. Георгины крепкие оказались. Крепкие, крепкие, крепкие. Так. Бегония мой друг. Относительно. Ну, пока мы еще близко так не знакомы, ну, вроде ничего. Ну, вот мне нравится вот такая. Правда, много погибло. Хороший вариант. Это декоративно-листный бегунь. Хороший. Сгазание. Я вообще отказываюсь. То ли это как-то выращивал их, но в это что-то не нравится мне, как цветок. Вообще не нравится. Открывается, закрывается. Придет покупатель, он закрытый. Ну, просто так вот. Настроения у него нету. И все. Вот это тоже что-то, не знаю, по краю там засохло. Не знаю, что. Сенсиверия. Тоже что-то не растет. Денежное дерево. Как там называется. Тоже что-то не растет. Чему надо? Пинька подзад, что ли? Что-то мне не помню. Цветок, что ли, у Они, они розы цветут? А, нет, показал. Столистики такие. Вот. С розами я вообще не дружу. Первый цветок мой роза был. Что-то они меня не любят. Не... не сохраняются. Это пропадает, пропадает, пропадает. Не знаю. О, кактусы. О, кактусы меня любят. Только их никто не покупает. Кому не нужны эти кактусы? Были покрасивее. Так. Ну, что это за кактусы? Это смешно. Раз это кактусы. Так, одно название. Вот. Забыл название, потом вспомнил Ну, вроде начинает расти Только 4 варианта Других погибло Вот все обидно А этот, ну, как бы мне он Такой не очень Цветок этот э, Именно этот вариант Те были как-то поинтереснее <клёх> Вот Вот такая астра у меня Стоит дешево По-моему, 14 рублей 130 штук посчитал Маленькие. Ну все это как? Берут, рассыпают. Вот по агротехнике с февраля по апрель а, их высаживать. Но ну, есть интересно, где в апреле я их буду собственно, <плод> хранить, выращивать, если они вырастут большие, 130 штук. А вот сейчас можно уже, как вырастут, так я смотрю, можно и уже и на огород. Вот. Ну некоторые вот так вот а сеет просто как морковку, потому что мелкие семена некоторые разлаживают вот, в землю. А вот чтоб так я не видел. Может и пропустил, не знаю. Короче, <сосит> <сит> тарелочка, салфеточка. Разлаживаются так более менее равномерно. Сверху еще салфетка. И все это в воду. Водой заливается и стоит она там. И семена намокают, и салфетки намокают, и нижняя, и верхняя. Где-то сутки, мужа двое. Потом вода сливается, вот такой пакетик. Вот я 6 апреля их поставил на проращивание. А сегодня 16 апреля, то есть 10 дней вот в таком они прекрасном состоянии. Мне нравится. Раньше просто сухими семенами садил, у меня была стопроцентная невсхожесть. Вот, тем более на электроплене стояла, а там температура была выверена плюс 20, плюс 24, вот так гуляло, ну, день, ночь. И ничего, а в некоторых случаях там, ну, из 10, 2 вылазило, ну, лучше всего, да, по-моему, и половины не было. Вот это как раз вот в этом самом феврале. <как> а сейчас я нормально, вот оно вылезло, оно уже сильно, оно хочет жить. Вот сейчас я вот так вот раскладываю все там все не было. Чтобы потом можно было чайной ложкой подцепить ее, вытащить и прямо на огород. Пусть она подрастет, подрастет до вот такого состояния. Вот. Такого или такого это тоже астра. Вот, только желтая. Это уже пикировал. Мы уже можно вот эту пикировать. Просто времени нету. И температура уже земли плюс 10. Она будет расти. Ну, как я проращиваю астро. Вот заодно посмотрите, как ведет себя армированная пленка. Вот тут мне надо ее прикрепить. Ну, в общем, с 5 октября прошлого года зиму выдержала хорошо морозы. Собственно, ветров не было февральских. А сегодня что-то вообще телепает и телепает. Но ну, здесь планочка отошла. Вот это вот. На гвоздики поэтому гвоздики гвоздиками лучше на шурупах было бы шуруп ничего бы этого не было ну и пока я доволен зашел в магазин спрашиваю продавцов формирована пленка есть есть она а с не знаем ну, пришлось взять не знаю что есть или нету ну, китайская ну держит хорошо мне понравилось вот ее можно и на крышу даже сделать на крышу она прочная не идеально вот я двухсоткой э, э, и эту сторону и, и южную и северную двухсотка без уфе слоя она полгода и все и пришлось ее снять а проблемы начались где-то ну может через три месяца или через четыре ну мне не понравилось без уфе а простая пленка, там сотка или 150, она вообще говно. Я вот, вот там прикрывал клубнику по незнанию. И она просто кусками, кусками, куски, куски, куски. Поэтому, если кто не знает пленку, ни в коем случае не покупайте простую. Вообще не знаю, для чего она нужна. Только или с слоем, или армированную. Вот это лучший вариант. А по огурцам... Вот я сейчас подумал, да, кстати, что я делаю, вот некоторые женщины предлагают вот этот носик, носик ножницами срезать, чтобы больше росток был, да прекрасно все, они даже вот развлекаются даже, я сейчас что, сначала две чешуйки снимал, хотя бы одну ну и что там, прилипшее, хрен с ним. Главное, что она уже вышла оттуда и будет расти уже. Ей ничего не тормозится. Это прошло 5 дней. Вот такие там ростки, вот такие. Я думаю, зря я делал на проращивание. Сейчас по-другому сделаю. Просто у меня там или рассадный ящик, или стаканчики набитые. Просто водой пролью, и прямо туда семена. Сверху целлофан. И опять же сюда, плюс 30. Они, по-моему, на второй день вылезут. Чем мне нравится, вот огурцы... Семена большие, крупные, мощные. Быстрый старт, быстро растет. Вот я читал, есть сорт огурцов, забыл название, нужно память освежить. 30 дней от сходов до урожая. Вообще феноменально. Нужно как-то на него перейти. И еще хочу сказать, что вот свои огурцы нужно садить. Вот, все бесплатно. Все бесплатно. Вот. Ну, не вырастет, не вырастет. Еще момент. Вот. Я подумал, ну хорошо, рассадные стаканчики, их же можно и продавать. У меня там еще есть. У меня еще есть, по-моему, с одного огурца. Или даже, наверное, с одного, ну максимум двух, я что-то забыл. С огурцов там такая куча, да там уже весь огород засеять. Еще и на продажу останется. Поэтому огурцы, вот. Э, почему огурцы? Вот сначала идет редис. Ну как от него отказываться? Все равно люди будут брать. Будут брать? Ну, будут брать. Потом э, редис, да, э, Огурцы тоже, ну, пусть 35, ну, пусть 40 дней. Опять же, они, огурцы же все едят. После зимы соскучились накинутся люди на огурцы. Причем я буду их садить на огороде. И я вот ночью сегодня думал, буду садить в один ряд. У меня грядка 120, сантиметров буду садить в один гряд он будет поднят гребнем вот потом сверху будет пленка и можно еще чем-нибудь накрыть я не знаю ну там буду экспериментировать и черным черным у меня есть черная пленка накрыть для того чтобы лучше прогревалась через 30 сантиметров один ну завязь буду пускать сюда другую сюда и буду до отпускать до первой завязи а потом удалять лишнее, чтобы не рос, чтоб именно чтобы именно на зависть, чтобы первые огурцы. И тут важно, вот допустим, взять кураж там, по-моему, в пучке 2 или там пять, всего лишь. А ведь есть такие сорта, у которых 8-10 в пучке. Нормально? Нормальный ход. А зачем, если у сорта огурцов дает 10 штук, зачем брать у которых два? Мне вот именно, вот до первого междоузлия Отпустить и а потом обрезать, и все. И будут расти именно с этой. Если не отпускать, то будет то чуть-чуть наливаться, то чуть-чуть, то чуть-чуть. И бывает же до 20 завязей, и все это медленно будет расти. А так я отрежу, и все. Ему некуда сок увести. и все это будет одновременно на... расти. И я думаю, на этом опередить других. А опередить нужно. Понимаете? Нужно опередить. Потому что летом у нас цена китайских огурцов была 25 рублей, а даже 15 было рублей, 15 рублей в июне или в июле было, ну что это, ну как... Как конкурировать? Там, конечно, площадями садят. Они, наверное, чтобы только продать, чтобы только хоть что-то. Чтобы только не в убыток. Наверное, много огурцов было. Поэтому по 15 рублей так сказать. Кто у тебя возьмет? Вот сейчас цена в магазине 230 рублей. Максимальная огурцов. Минимальная 150. Ну, хотя бы 150. Ну, как с китайцами конкурировать? Тут температура земли плюс 5, да? И утром плюс 5 было. А там, где они садят огурцы, там... Плюс 25. И прямо гектарами садят. Не в теплицах же. В теплицах китайцы не садят. у них все хорошо. На сегодня вот так вот.